Всем привет, и Спасибо за Фрагбро. Сейчас мы будем прокачивать этот аккаунт на целых 3500 кредитов. Учитывая, какими дешевыми будут у нас коробочки. По крайней мере, большинство из них. Вот. Первым делом мы выкрутим два доната из этой коробки. Скорее всего, это будет P30 и AK15. О, но я не угадал, и нам сразу упала Аксушка. Это великолепно, это beautiful. И мы крутим дальше. Сори, я скипну коробки. И нам сразу упала Капитан. 15 Блин, вот что-то чувило мое сердце, что вот именно упадет АК-15, и АКСВ. А пистолет не упадет. Так, хорошо, хорошо. С этой коробочкой, значит, мы покончили. Теперь мы покрутим Tech9. Так вот коробочка у нас с таким Tech9ом, а с Гордом. Тут падает также падают другие пистолетики на время. Все такие же цветастые, разноцветные Разным цветом У них э, идет подсветочка Текнайном так, наверное, мы тут по-любому Выкрутим, как бы он Просто физически не может не упасть То, что просто миллион коробок Можно открыть С этим самым так, наверное А, кстати, тут же нету золотой версии Блин надо было нам на обычную коробку стыкна крутить. Так, а тут что-то падает вообще какие-то другие пистолеты. Не только на время. Ну, зато он будет. И то хорошо. Так, что-то в не, короче, крутить эти дешевые коробки, сейчас я просто поскипываю. Так, а еще мы пойдем, наверное, СВ-шку крутить. Или может коробку с отступниками покрутим. После на все упал текнайн. take Nine, Alsgard. Вроде неплохой скинчик. Сейчас мы его заценим. Так, полигон. Вот так вот он выглядит. Да, такой солидненький. Так, конечно, когда просто в бою не очень выглядит. У нас все, наша бабочка имеется. На аккаунте. Так, давайте сейчас, наверное, покрутим коробку действительно со ступниками. Снежный шторм тут нет смысла крутить. Потому что на инжа у нас уже есть. Ну, вот, пистолет у нас тоже есть. Давайте, какой-нибудь один дон э, из отступников сейчас выкрутим, любой, в общем. Ну, кроме Р-8. Если r 8 упадет, то будем продолжать крутить. Вот, а так, один дон какой-нибудь... О, отлично. На Меда Бинелька упала, как раз на Меда было бы хорошо какой-то донат заиметь, потому что на Меда его нету, и сейчас мы будем крутить СП-шку. Так, очень быстро нам с отступников упала бинелька. Это отличненько. О, и свыжку упала, ёбаный рот, я не заметил. Еще так бах, ще золотая была бы клёвая. одна, ло, прикол, приколдесно, приколдесно. Так, и того мы имеем уже пистолет, мы имеем донаты на каждый класс. Вот. И мы имеем нашу бабочку. даже может кредиты эти на самом деле оставить. Или может покрутить грозу. В принципе гроза нам должна упасть. Но у нас так-то есть АК-15 уже на этом аккаунте. Не знаю, не знаю. Если золотая бы гроза упала, было бы клёво. Чем она, кстати, отличается. Этот на 5 больше скорострела. Точность от бедра на 1 единицу больше. И на 3. На 3 патрона больше. 2150 кредитов. Давайте пофиг покрутим. Вообще лучше, наверное, было бы оставить эти кредиты. Вот. Но мы покрутим грозу. Что-то мне кажется, что золотая может упасть. Ну и вообще, в принципе, с этих кредитов уж гроза должна упасть. Потому что мы откроем, получится больше ста коробок. Она должна дропнуться. Если она быстро упадет, то наверное, на остальные кредиты или на снарягу пустим. Или ну, просто оставим на аккаунте. Есть! О! Обычная быстро упала. И это просто wonderful, wonderful просто beautiful, перфекто. Так, снаряга. Наверное, не буду покупать снарягу, я думаю, что кредиты будут на самом деле поприкольнее. Вот, если что, в любой момент можно будет купить тот же там шлем или перчатки, какие-то аналоги. Вот всем вот этим. Примерно по таким же ценам, так что на этом прокачка в принципе закончена. Мы потратили в итоге э, сколько? Тысяча, э, тысяча тысяча, тысяча семьсот кредитов. С этих 1760 семьсот шестьдесят кредитов мы имеем Тэкнайн. Грозу. АК 15 кастом, Бенелим четыре кастом, отступник. Аксу 74 и ИС-98. То есть это да, даже 2С-98. Вот, то есть это Ну, супер-супер-супер. И аккаунт оказался реально везучим, и это клево. Вот, еще 1740 кредов мы оставляем на аккаунте. Вот. Я надеюсь, что вам понравилось. Что было довольно эпично. И как бы. Ну, вы не поленитесь поставить лайк за этот видос. Вот, все-таки стараюсь для вас что-то делаю, какие-то видосы пилю. Вот, может, они не всегда интересны, но, тем не менее, я трачу свое время, трачу свой трафик интернета. Вот, так что, не поленитесь, поставьте лайк. Всем пока.